Well, up, guys? На связи Кан И сегодня у нас на обзоре Калина, ну не простая А японская Калина чудная машина Достанется тебе За 8 тысяч Калина чудная машина Четыре колеса Есть даже тормоза чудная машина бензина, аромат, аромат я нюхать очень бензина, рад Калина чудная машина В данном автомобиле вставилось три типа моторов первый мотор на 1 литр второй на 1,3 а третий на 1,5 в данном случае у нас стоит 1 НЗ 1,5 литра, передний привод. Что здесь рассказывать? Система Toyota VTI. Я не помню, сколько там все, по-моему, 105, как я помню. На 1 литр были 70 лошадей, а на 1.3, 88, по-моему, да. Передний, полный привод были у них, механики и автоматы, как я помню. Ну, все, в принципе, больше про этот мотор рассказывать нечего. И струбы! Почему я назвал это калиной по-японски? Потому что, наверное, в бородатых годах это самая худшая комплектация просто была из всех. Здесь, допустим, можно было сделать какую-нибудь кожу рожу, там накладки, тряпочку, как у нас в спринтере. Дубовый совсем пластик. Приборка посередине вообще. Странно сделали на самом деле. Также здесь дубовый пластик, здесь, кстати, еще... Нет, все-таки тоже дубовый. Э -э очень мобильный автомобиль, потому что здесь что-то лежит, здесь можно положить просто всякого чего. Здесь, здесь... Э -э также что еще можно сказать? Крутилки доисторические да, какие-то. Также подогрев... Но, ну, короче, вот это шляп. Также давайте посмотрим в бардачок, что здесь у нас... О! Как вы тут во! маленький, к сожалению, бардачок Почему-то вот здесь лотки есть для себя. Метр восемьдесят два. Давайте про проверим, как я буду вообще сидеть в этой машине. Слышите, так, ну, допустим, даже места очень много здесь. Но также здесь все, все вот это выглядит очень подешманский как-то. Прям все под дубовым. Это просто как-то здесь можно что-то было обыграть ну здесь сделали просто один выключатель как у меня нас какой-нибудь петли все видно но это обычная история очень много места для меня на самом деле даже ну удобно удобно типа как японское такси какое-нибудь можно было его использовать а теперь прокатимся на данной малышке 98 -го года Мы не раскрыли имя нашего гостя сегодня. Это Toyota Plaz 98 -го года. Производились они по 2007 год. Что еще сказать, в принципе. Обычная Toyota. Да что? Тепная колень, ее все это знают. Тольятти собирают.